Привет, народ! Соскучились? Вещает, как обычный Антон. Раз уж сейчас лето, то нужно пробовать все и наслаждаться каждым мгновением. На этот раз мне пришла идея показать вам просто наикрутейшие велики, которые реально заставляют пересмотреть свои взгляды на этот вид транспорта. Здесь я для вас подготовил самые разные модели, которые вы точно еще нигде не видели. Вот, например, как часто вы сталкивались с летающим велосипедом. А с велосипедом без спиц... Если же никогда, то обязательно смотрите видос до конца, будет интересно. А еще у нас в конце видео конкурс на 1000 рублей. А для того, чтобы поддержать мои старания и ускорить выход новых выпусков, не забывайте о лайке и подписке на канал. Ну что ж, стартуем! И первым же топовым великом в нашем выпуске станет такая вот максимально необычная и интересная модель. Отличить ее от дефолтной, думаю, труда не составит ни для кого. Как вы все уже заметили, в колесах этого велосипеда совсем нет спиц.